Так, всем привет, мои клэш с вами, как всегда, я, Мугивара, И у нас в игре появилось крутое событие, Луны Новый Год. Всякие движухи восторжествовали в нашей игре с новым, так сказать, силы, всякие украшения появились. А сегодня мы прокачаем последние мои построечки на моей базе практически. И попробуем занять топ-1 в нашей, как бы, игре кланов. Я уже взял тут задание. Значит, и тут уже кто-то тысячу очков набил. Но я сегодня пораньше все-таки зашел. И тысячу очков, я думаю, я быстрее набью. Так что полетели сразу же в каточку. А, находим сразу же очень классного противника. Получится миллион золота, миллион четыреста эликсира и да, и дарк. Это просто прекрасно. Столько ресурсов мне надо. Не знаю на что, но надо все-таки. Я еще лабораторию качаю и Вардена надо. Так, прожимаю Вардена, кидаю заморозку на Орел вместе с Королевой, чтобы они застыли немножечко и не, трати... и не били моих юнитов. Кидаю хил куда-нибудь, чтобы шахтеры быстренько не умирали. Мне для задания надо полностью снести два раза базу. Там вроде бы не хватает 150 построек для одной деревни. Там вроде всего лишь 90 на 12 ТХ. Но ладно, сделаем две атаки. Здесь вообще легко, с подкрепом. Тут деф 11 ТХ а, практически. Прожимаем короля. И все. В принципе здесь вообще очень легко идет. Давайте выкинем последний хил. Просто Как расскажи, как у тебя дела там, не знаю, в клешке. В Кстати говоря, у меня по новостям, я тебе скажу так, появился новый аккаунт 13 тх. А, мне подогнал его друг. Если хочешь, я запишу очень много видосиков на этом аккаунте и на нем а, 13 тх и буду записывать какие-нибудь квешечки. Вознообразный, да, вот. 91 построечку всего лишь я добил из 150, поэтому сейчас отправимся во второй бой. И насчет аккаунта. Скоро там будет новый видос, значит, <coughs> про него. Квешечки, всякие там построечки новые. Вот. А на 12 дх пока что переходить я не хочу. Я хочу подкопить все волшебные предметы. И уже прям хорошенько залететь. На тринадцатую. Нашли, кстати, неплохую базу. У меня всего лишь тут таранка первого уровня. Я их еще не качал. Вот Мне просто еще, наверное, месяц качать. Лабораторию все. Так. Выпускаем всех абсолютно юнитов. Сверху у нас король просто умирает от инферно. Я просто не, не успеваю кинуть туда фриз. Бедный король просто умирает. Сухую. Ничего не сделав. Кидаю куда-нибудь тут хилл. Прожимаю Вардена. Прожимаю Королеву. Не знаю зачем. Я думал тут сингл Инферно будет. Варьки внизу кинем. ТХ кинем заморозочку. Морозочку. Он четвертого уровня. Больно бьет. Слушайте, ну тут прям ну как-то странно все идет. Мне кажется, тут даже юнитов мало осталось. И посмотрите, что-то идет, кстати. Давайте сюда кинем заморозку, чтобы прям не бил наш, э, наших шахтеров колдун. Сплеш нам не нужен. Ну, шахтеров прям достаточно. Где-то штучек 30 остается. Варда не знает, куда идти. Туда-сюда идет. Странный типочек. Ну, смотрите, слева украшение. Там парящий заяц. Прикольно. Или что это? Парящий свинка. Так, у меня тут лучницы остались. Буквально на крайней построечке высажу. Фиксим. Ну, слушайте, тут есть какой-то шанс забрать трешечку. прям очень мизерный. Да давайте выкинем последний фриз, чтобы нас наши шахтеры Добрались хотя бы до низа. Там уже попробовали добрать последние построечки. Да, мне кажется, вполне хватит шахтеров, чтобы добить. Отлично. И соточка. Великолепно просто. Забираем награду. Тут еще неплохо так ресурсиков наводил. И выполняем наше первое задание за 150 очков. А, не за 300. За 300. И давайте выберем еще одну какую-нибудь. Вот спеш, наверное. Значит так. И давайте ускорим за зелье наш казарму и плюсом коварных гоблинов откроем, чтобы мы фармили очень много. Итак, у нас здесь на очереди по улучшениям идут все сборщики и шахты. Их остается всего лишь 6 штучек. Всех шестерых рабочих я отправляю на апгрейд этих зданий и воуля. У меня практически весь 12-й хафул, за исключением Вардена и лаборатории. Так, ребятки, у нас тут уже 2800, я поднабил, мне нужно 4 казарма на ночной деревню. Я пока что веду топ-1. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь на ночной деревне происходит. Я потихонечку качаю здесь забор, вот у меня хватает 3 миллиона на забор. Потихонечку качаю, вот так вот. И здесь играю редко, конечно, но все-таки. Так, ребята, я добиваю практически 5000. Я лидирую просто с невероятным отрывом. 4450. Мне 500 дает за вот это вот задание. Ух ты, неплохо. Мне надо всего лишь высадить 100 мест этих коварных гоблинов. Но это где-то 34 Потому что только один гоблин стоит 3 места. Если умножить, то получается 4 на 3 будет 102. Да, математика. Учим вместе со мной математику. Окей, здесь я просто пособираю, покидаю джампы, чтобы хоть чуть-чуть собрать ресурсы. Вот. С краю. В принципе, я уже, мне кажется, выполнил это задание. Но давайте что-нибудь еще где-нибудь соберем. Чтобы прям наверняка, а то, мало ли там баг багнец. Или я просто не досмотрел. Все, найс. Nice. Получаем по 500 тысяч золота и 700 тысяч элика. И да, выполнили мы послед... предпоследнее задание. Осталось только найти последнее нормальное задание. И мы сделаем 5000 очков первыми в этом клане. Наконец-таки. Просто невероятная победа будет. Просто абсолютная. Я два раза пот... подряд пытался занять топ-1. Все время не успевал. а тут уже я выиграл. Неплохо. И нам всего лишь нужно две двойные пушечки забрать. И желательно было бы выиграть. Ну, там уже как посмотрим. Здесь, честно говоря, на везение. Я здесь не практикую, не профессионал, короче, своих как бы возможностей на, на этом шаро миксе. Но все-таки что-то умею. Давайте высадим машину эту. Я не знаю, в этом миксе машина просто, не знаю, ходит и умирает. Танкует урон. У него вообще хп мало, кстати. Здесь... Ее съедают очень быстро. Буквально три сооружения на нее отвлекаются, если она умирает. Так, у нас здесь а, все миньоны умерли. Шары все поумирали. Справа никто не добрался до ПОшечки. Ее никто не добьет, получается. Миньоны бьют еще подряд. Все подряд. Ага. Ну ладно, неплохо, в принципе. Мне это не важно. Важно то, что я выполнил задание. И... Да. Я первое место наконец-таки занимаю в, перв... в этом клане. Это было очень легко. Да, Главное просто зайти вовремя в игру. А не, я не под вечер, когда уж там по 4000 у каждого. Ладно. Вот такой вот у меня получился видосик. Если тебе понравилось... Обязательно подпишись на канал, поставь свой царский лайкосик, напиши свой комментарий, крутой просто, клыш И всем удачки, всем пока-пока.